Сидит во главе стола. Сегодня нас пригласили в ресторан. Один очень хороший человек. Вот мы пришли. Очень такой классный ресторан, лучший, пожалуй, где в Евпаторию. Рядом с Гизлевскими воротами называется ресторан Как? Джеваль Правильно В зимнее время летние кухни не работает А так здесь все в столиках обычно летом Летняя такая веранда, обеденная зона Даже фонтанчик свой есть летом тут очереди стоят, ожидают за вот этими воротами, чтобы попасть сюда. Ты выходишь из ресторана, с территории ресторана, и сразу выходишь к Гиздевским воротом. А здесь еще есть отель Джаваль. По-моему, это самый крутой ресторан в Евпатории. Это ресторан Джаваль. Там набережная. Девишковый. Джаваль квартал. без темприимства. Лучшая еда на вынос в Евпатории. Хорошее место 5 звезд. Сертификат качества. Три подвизор. Позвольте нам стать частью ваших воспоминаний. Yep, yep, yep. Наконец мы дождались солнышка Сейчас солнечно и прекрасная погода Сегодня плюс 9 на градусники на нашем домашнем Это просто обалденно! Это волны. Такой накачик. Не слабенький. Проход запрещен, купание запрещено. Вы куда, девушки? Арестует вас сейчас. Да, такой шикарный прибой. Смотрите, гостиницу застеклили. Летом она еще не была застекленной абсолютно. Там уже часть унфасатов штукатурили даже. Делают все. Молодцы. Мама на пирсе хочет жить. А я сказала, я хочу здесь жить. Палатку ей принести? Ага.